А что это за девочка такая яркая? Слушай, единорожка, вот это дикпот. Ты еще скажи, что он тебе вообще не понравился. Ребята, подписывайтесь на самый классный канал. И не забывайте нажимать на колокольчик. деткам телефоном играть нельзя. А планшетом? А планшетом можно только 2 часа в день. Вот ты вредная такая. Вечно так. То не я, это не я, то не догадь, то не бери, туда не лезь. Как за все-таки быть ребенком. Ну что ж, девочки, заказывайте. Какое мороженое вы хотите? Дон, мне, пожалуйста, ванильное. А мне шоколадное. А я персиковое хочу. А я клубничное, клубничное, клубничное. Я манго, но в тарелочке можно? И я. я Хотел, только фисташку, фисташку я и просто обожаю. Ну что ж, вы пока отдыхайте, а я сейчас все принесу. Ой, девочки, так скучно. Посмотрите, в нашем классе ни одного мальчика нету. Куда все подевались, а? После девятого класса все учиться поразбегались. Гранч, да у тебя вообще в голове одни мальчики только. Ты учиться вообще собираешься? Да нормально я учусь. Ну, у меня просто очень много времени на музыку уходит. Единорожка, а ты чего молчишь? мальчики нравятся? Ой, девочки, да какие сейчас мальчики мне? Я так еле-еле все успеваю. И школа, и уроки, занятия. Это домашка, ой, столько задают. Да еще и студия. Я же хочу Панк Старший. А, здравствуйте. Меня зовут Панки. Приветик. А я Гранж. А это мои подруги Сплюшка и Единорожка. Мне очень приятно с вами со всеми познакомиться. Приветик. Ха, привет. А вы тоже мороженое кушать пришли? Да, мороженое кушать пришли. Ну что, идем, Панки? Ну ладно, приятного аппетита. Ну, Панки, ты идешь? Вот это дикпот, ты еще скажи, что он тебе вообще не понравился. Ну почему же Гранж, он очень милый приятный молодой человек. Они даже с Панки младшим очень похожи. Ой, да ладно, единорожка. Я же по глазам вижу, что он тебе понравился. Слушай, единорожка, ты же говорила, еще подруга твоя должна прийти. Где же она так долго? Да я не знаю, должна уже быть с минуты на минуту. Панки, а что это за девочка такая яркая? Яркая? Она еще очень милая, хорошая, добрая, веселая, ну и вообще, ну в общем ты не понял. А что, понравилась? Да нет вовсе. да я так спрашиваю, милая такая. Ну ладно, идем мороженое заказывать. Здравствуйте, а можно нам мороженое? Здравствуйте, конечно можно, заказывайте. Люблю. Ой, я тоже без нее жить не могу. Слушай, а в какой школе ты будешь учиться? Я в десятой буду. Вау, круто! Мы тоже в десятой! А в каком классе? В десятом, а. Ой, единорожка, вот это тебе повезло! Он будет с тобой в одном классе учиться. Давайте откроем сегодня шар Конфетти Поп третьей серии второй волны. Посмотрим, кого сегодня мы здесь обнаружим. Приступаем к нашему первому слою. И смотрим на нашу подсказку. Ну, где это моя подсказочка? Смотрите, здесь мускулы плюс гантеля. Интересно. По-моему, мне кто-то попадался. Но кто, честно, я не помню. Приступаем к нашему второму слою. Смотрите, это ярко-малиновый шар. И здесь, ой, наклеечки. О, здесь тату, футбольный мяч розового цвета. И цветочки. Классно, нет. Мне такая куколка точно еще не попадалась. Что это мне за новинка такая? И на... Наши сюрпризы. А здесь ничего. Точно так же, как было с единорожкой. Может быть, аксессуар спрятан здесь внутри? Ну, пока не будем расстраиваться. Давайте посмотрим следующую ячейку. Ой. А, смотрите, это купальник. Ну, по крайней мере, точно похоже на купальник. Вот такой вот сдельный он. И здесь циферка 03. Очень интересный. Посмотрите, какой он классный. Верх у нас полностью белый с циферками. А низ зеленый. А сзади полностью черный. Ага, класс. Ну что ж, поехали дальше. Наш следующий аксессуар. И опа, это бутылочка, ой, смотрите, какая она яркая, она салатового цвета с малиновой крышечкой, прям очень-очень яркая, я надеюсь, куколка будет такая же яркая, открываем еще один сюрприз, и вот наша ленточка спряталась здесь, и здесь у нас. Ой, смотрите, какие кроссовочки розового цвета. По бокам они розовые, а спереди беленькие. Какие хорошенькие, миленькие. А теперь нам осталось достать саму куколку. Один, два, три, пуск! А -ха -ха! Да, точно, смотрите. Еще один аксессар спрятался внутри. Ой, смотрите, это такая вот кепочка козырёчек. Ой, какая она классная! Мне нравится. Ага, такая нежная, нежная. Давайте теперь откроем саму куколку. Наверное, она очень веселая. И один, два, три. Вау, какая красотка! Смотрите, она кореглазая. Какая прелесть! У нее карые глазки и вот такие вот розовые волосы. Мне кажется, она будет менять цвет, но мы это сейчас проверим. Угу. Тем более она в купальнике. Давайте ее оденем и пусть покажет, меняет она цвет или нет. Ну давай, малышка, одевайся, потому что у нас теперь есть мальчики. А, где, мальчики где мальчики, Быстро, быстро мне одевайте! Одевайте мне быстренько! Конечно, конечно. Ой, какая она симпатюлька в ней. Смотрите, какая классная. Ну все, красавица, можешь отправляться с ней на пляж. Купальник у тебя есть, кепочка есть, удобные кроссовочки, чтобы добраться до пляжа есть. Все, можешь идти купаться, загореть и отдыхать. А я люблю море и люблю солнышко. Умничка, тоже не любит солнышко. Ребята, напишите, вы любите лето? Я очень люблю. Смотрите, друзья, это у нас волейболистка. Но она, скорее всего, волейболистка пляжная. Потому что она в купальнике и в кепочке. И в кроссовках, чтобы ей было удобно. Она у нас из клуба спортсменки. И это моя первая куколка из этого клуба. Ну что же, давайте проверим, что умеет наша куколка. А нет, я думала, она меняет цвет волос, но нет. Это был обман. Нет, в холодной водичке цвет она не меняет. И в теплой не меняет. А теперь проверим, что умеет наша куколка. А, у нее водичка течет из ушей. У нее скрытая способность. Ой, извините, девочки. Ой, и мальчики. Вот это кому-то повезет. Ну что же, давайте узнаем имя нашего первого победителя. И совсем чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. чуть-чуть И наш победитель. Да, это Сергей Феоктистов. Ты круче всех. Спасибо, я тебя поздравляю. Ну что же, я тебя поздравляю. Обязательно свяжись со мной по мейлу. Мейл будет внизу в описании под этим видео. Поехали, сейчас узнаем, кому же достанется эта хорошенькая малышка. И один, два, три, четыре, пять. И наш победитель это Sweet Lemon 2007. Ты самая лучшая на свете, обожаю тебя смотреть. Ты красивая девушка на земле, спасибо тебе огромное. А я тебя поздравляю с победой, эта куколка твоя. Ура! знать еще третьего победителя кому же достанутся нам намсы и это а, это анастасия то есть я очень люблю твои видео и желаю тебе 300 тысяч подписчиков и кстати спасибо за конкурс и тебе огромное спасибо за участие и за поддержку я тебя поздравляю Ура! Почту, чтобы я могла к тебе отправить тебя.